Я Лоу Цзыфа из Международного бизнес колледжа Фухоу. Очень рад приветствовать вас на нашей сегодняшней встрече, посвященной основам здоровью и биоэнергомассажеру Фухоу. С точки зрения китайской медицины, понятие здоровья объединяет в себе три аспекта. Это ци и кровь, инь и ян и энергетические каналы. Наш организм состоит из органов. А ЦИ и кровь это источник энергии для внутренних органов. Поэтому для здоровья обязательно должно быть достаточное количество цы и крови. Откуда берутся цы и кровь? В первую очередь, из пищи, которую мы потребляем ежедневно. Полноценное хорошее питание позволяет поддерживать должный уровень ци и крови. И только тогда наши органы должным образом выполняют свои физиологические функции. Когда у человека достаточно цы и крови, у него румяный здоровый цвет лица, его цы, ци, дзин и шень также пребывают в отличном состоянии. Неважно, о ком мы говорим, о мужчинах или женщинах, Ци и кровь ⁇ это одна из основ здоровья. В обычной жизни мы можем использовать продукты оздоровительного питания Фухоу для того, чтобы обеспечить организм нужным количеством Ци и крови. Например, мы можем каждый день принимать эликсир Феникс. Это тоже отличный способ. Второй аспект основ здоровья ⁇ это... Инь -ян. Что такое инь и ян? Если говорить просто, то все, что направлено вниз, вовнутрь, все статичное и холодное, относится к категории «инь». Все направленное вверх, яркое и светлое, подвижное, направленное наружу, относится к категории «ян». В человеческом организме верхняя часть тела относится Но, например, к ям, нижняя – к инь. Спина относится к ям, а живот относится к инь. Потные и повые органы также разделяются по принадлежности к инь. И ян. Например, сердце и легкие, расположенные в верхней части тела, относятся к ян, печень и почки относятся к инь. Если у человека поддерживается баланс между инь и ян, то у него, как правило, крепкое здоровье. И если баланс инь-ян нарушается, то организм постепенно переходит в состояние болезни. А если ин и ян окончательно разделяются, то человек теряет жизнь. Поэтому с точки зрения китайской медицины баланс ин и ян в организме, баланс ин и ян внутренних органов помогает человеку быть более здоровым. Именно поэтому мы прибегаем к различным способам, помогающим восстановить баланс инь-ьян и сохранить крепкое здоровье. Нормализовать баланс инь ян можно при помощи питания, при помощи биоэнергорегуляции и нашей оздоровительной продукции. Например, примеру, наш эликсир Феникс – это продукт, отлично подходящий для регуляции баланса и ян. по мере увеличения возраста количество ян в организме постепенно уменьшается и тогда нам нужно всевозможными способами повышать его например улучшать проходимость энергетических каналов или употреблять больше пищи с горячими свойствами все это хорошие способы регуляции ян. В китайской медицине баланс инь и ян является фундаментальным законом основ здоровья. Это второй из трех аспектов здоровья, о которых мы говорим сегодня. Третий аспект здоровья – это энергетические каналы или меридианы. Многие не совсем понимают, что такое каналы. На самом деле, это каналы, которые связывают между собой все части нашего тела: переднюю и заднюю, левую и правую, а также связывают внутреннее с внешним. Например, многие каналы проходят сверху вниз или снизу вверх, вертикально. И они называются дзин, или собственно каналы. Другая категория. Расходится в сторону подобной сети Лона. и называется хлоп или коллатерали. Например, можно представить канал и каватерали как главную скоростную магистраль и ее ответвление. Основная крупная магистраль это канал. А ответвление и съезды с этой основной магистрали – это каватерали лоу. Давайте подумаем, если на крупной транспортной магистрали да, образуется пробка, и машины не могут проехать, это, конечно же, влияет на жизнь и работу на людей. Также и в человеческом организме. При нарушении проходимости каналов, возникновении задоров, энергия и питательные вещества не могут доставляться к внутренним органам. Например, если сердцу не хватает энергии, то ухудшается кровоснабжение миокарда. И это может привести к развитию болезни сердца. Если уменьшается количество энергии, доставляемой селезенке, то пища, которую мы потребляем, не может полностью превратиться в необходимую организму энергию. Поэтому для того, чтобы организм был здоровым, каналы должны быть проходимы. Это третий аспект основ здоровья. Приведу еще один пример, чтобы вы смогли лучше понять, что такое энергетический канал. Представим электрическую осветительную лампу. Что заставляет ее светиться? Однозначно должно быть электричество, источник энергии. Как электричество поступает в лампу? Конечно же, по проводам. Если провод порван или поврежден, возник, возникли какие-то препятствия на пути электрического тока то лампа или не будет светиться, или будет светить очень слабо. Так что каналы можно понимать как провода в нашем теле, по которым идет энергия. Благодаря такому пояснению нам становится ясно, что для здоровья нужно, во-первых, достаточное количество своей крови, во-вторых, баланс инь и я. в-третьих, нужна хорошая проходимость каналов. Какую роль играют каналы в нашем организме? Это пути для транспортировки веществ. Во-первых, это каналы глазом например для транспортировки веществ. И эти это мы можем видеть невооруженным глазом. Например, во все это кровь. нашего тела помощи сердца поступает во все участки нашего тела она движется по кровеносным сосудам. Это взгляд современной медицины. Китайская медицина считает, что она движется по каналам. Соответственно, если проходимость каналов нарушена, кровоснабжение ухудшается и, естественно, ухудшается функции внутренних органов. Почему часто можно наблюдать, что у кого-то ухудшаются функции сердца, функции почек, функции легких или селезенных? Одна из основных причин – это нарушение проходимости канала, из-за которого ци и кровь не поступают в должном количестве в необходимые места. Но кроме того, что по каналам транспортируется материальная, видимая субстанция, в китайской медицине считается, что по ним движутся субстанции нематериальные. Это то, что мы не можем увидеть глазами. В китайской медицине зачастую употребляют очень абстрактные выражения и понятия. Если говорить проще, то по каналам, кроме видимых веществ, движется невидимая субстанция, которую можно назвать энергией. Почему иногда вдруг возникает дискомфорт в плече, или в колени, или в пояснице. Это происходит потому, что энергия не поступает в необходимое место. Это происходит из-за непроходимости каналов. Поэтому первая функция каналов это транспортировка видимых и невидимых веществ, в органы и ткани. Вторая функция каналов состоит в том, что они связывают в теле внутреннее с внешним. Например, у нас есть пять плотных органов печень, сердце, селезенка, легкие и почки. И все эти внутренние органы связаны с органами внешними. Например, по изменениям губ мы можем судить об изменениях в селезенке. По изменениям глаз можем судить об изменениях в печени. По волосам лица можно понять изменения в сердце. По волосам и ушам можно судить об изменениях почек. Посредством чего связаны внутренние органы с внешними. Они связаны каналом и коллатеральными сосудами. Так что вторая функция каналов это связь между внешними и внутренними органами. Когда возникают проблемы с глазами, это сигнал о том, что снизились функции печени. Если возникают проблемы в области губ, это говорит о снижении функции селезенки. Ухудшается состояние волос, это сигнал ухудшения функции почек. Но основа этих взаимосвязей это канал и коллатеральные сосуды Дзинло. Третья функция каналов терапевтическая. Например, я стимулирую точку Танджун. Она находится посередине груди на уровне сосков. Это помогает регулировать работу сердца и настроение. Почему так происходит? Почему воздействие на эту точку? Э, может повлиять Но на работу сердца и настроения, потому что она посредством канала связана с сердцем и перегаром. Именно поэтому третья функция каналов – это функция лечебная, функция терапевтическая. Есть, Каналы в играют очень важную роль в организме. К примеру, они связаны с питанием, с движением, с возникновением заболеваний, и с усвоением питательных веществ. Давайте подумаем, каким образом потребляемая пища доходит до наших органов. Естественно, при помощи каналов и связан Именно поэтому, когда проходимость каналов нарушена или они закупорены, Сколько бы пищи ты经过, не съел человек, его тело ты经过, не станет более сильным то, или более здоровым. Поэтому если вы хотите улучшить состояние здоровья при помощи питания, должно быть соблюдено предварительное условие. У вас должна быть хорошая проходимость каналов и коллатералей. момент это движение. Можно заметить, что у людей, ведущих живящий образ жизни, у людей, малоподвижденных, плохая проходимость меридианов. Почему, когда мы долго сидим, например, когда я сижу здесь два часа и веду лекцию, у меня может появиться дискомфорт в шее или в спине? Почему это происходит? Просто уменьшение движения ухудшает проходимость каналов. Если посмотреть с обратной стороны, если мы заставляем наше тело двигаться или используем э, так называемое пассивное движение, проходимость каналов улучшается. Поэтому нужно помнить, что каналы в значительной мере связаны с питанием и движением. Об этом нужно помнить и когда мы принимаем различные биологически активные добавки, используем оздоровительное питание. Например, мы выпиваем три, эликсир «Три драгоценности» или эликсир «Феникс». И если мы хотим, чтобы они усвоились, как можно лучше оказали оздоровительный эффект на органы, нам также нужна хорошая проходимость каналов. Если проходимость каналов нарушена, это повлияет на усвоение. Сколько бы самой лучшей продукции были применены? Также каналы связаны с настроением. Я задам один вопрос. Когда у человека хорошее настроение, его каналы проходимы или непроходимы? Ответ очевиден. Когда у человека хорошее настроение, проходимость его каналов лучше. Поэтому у тех, кто постоянно злится, раздражается, зачастую возникают застои в каналах. В современной медицине также есть исследования на эту тему. Люди, часто пребывающие в плохом настроении, раздражительные, подверженные гневу, чаще болеют и, как правило, менее здоровы. Итак, каналы тесно связаны с такими аспектами жизни, как питание, движение и настроение. Мы часто говорим о трех принципах Ян Шэн о регуляции состояния здоровья при помощи Яншин питания, Яншин поведения и Яншин психологии. Но в действительности не важно, о каком принципе Яншин идет речь. В основе лежит хорошая проходимость каналов. И Таким образом, проходимость каналов ⁇ это основа здоровья. Важнейшие условие для того, чтобы не болеть. Кто-то спросит, что же нужно делать для улучшения здоровья и улучшения проходимости канала? Что делать, например, если у человека сидячая работа и ему не хватает времени на движение и спорт? В этом случае мы можем использовать так называемое пассивное движение. Это тоже эффективный способ улучшения проходимости каналов. Что может помочь нам в этом случае? Биоэнергомассажер Фуху Биоэнергомассажер Фуху – это оборудование, созданное специально для улучшения проходимости энергетических каналов и коллатералей В настоящий момент этим прибором пользуется уже огромное число наших партнеров и потребителей в 88 странах мира это оборудование идеально сочетает в себе принципы классических направлений китайской медицины, таких как учение внутренних органах, каналах коллатералях, и современные достижения в диетологии, медицине и биоинформатике. Этот прибор эффективно используется во многих странах уже довольно продолжительное время. И завоевал любовь большого числа пользователей. Можно сказать, что биоэнергомассажер это идеальная комбинация китайской и западной медицины. Может возникнуть вопрос, в чем заключается принцип действия биоэнергомассажера? Принцип заключается в воздействии микротоками на биологически активные точки, что вызывает электрофизиологические изменения и таким образом улучшает проходимость каналов. К примеру, если у человека уже имеются заболевания, использование этого оборудования позволит быстрее восстановиться. Если мы говорим о здоровых людях, то это оборудование помогает поддерживать хорошую проходимость каналов, дарит легкость в теле, комфорт и отличное самочувствие. Поскольку я сам врач и, естественно, у меня много пациентов, зачастую первой моей рекомендацией является использование биоэнергомассажера. Благодаря даже одному сеансу продолжительностью 40 минут можно достичь значительных... Изменений. Это отличная регуляция для всех внутренних органов. Человек чувствует себя полностью обновленным. После сеанса человек чувствует легкость и комфорт во всем теле. А, в этом и заключается принцип. При помощи... Электрофизиологических изменений улучшается проходимость каналов. Таким образом проявляется вспомогательный терапевтический и оздоровительный. Эффект. В этом приборе используется электричество. Прибор подключается к источнику питания, к розетке. Но при этом одной из его особенностей является исключительная безопасность. Все дело в том, что в данном приборе имеется высокотехнологичный чип, который преобразует входящее электричество в микротоки, находящийся в безопасном для, диапазоне, для человека диапазоне. Затем при помощи воздействия микротока мы можем изменять электрическое сопротивление в биологически активных точках и таким образом улучшать проходимость каналов. Было обнаружено, что при ухудшении проходимости каналов меняется электрическое сопротивление в биологически активных точках. Мы воздействуем на точки, меняем сопротивление в них и тем самым нормализуем проходимость каналов и улучшаем состояние здоровья. Не стоит волноваться о безопасности этого прибора. Он абсолютно безопасен. Вторая особенность в том, что биоэнергорегуляция – это экологичный и естественный способ физиотерапии. Почему мы так говорим? Во-первых, сеанс не вызывает болезненных ощущений. Первое, что чувствует человек после сеанса – это комфорт. Во время сеанса никакие инородные предметы не вводятся в тело, сеанс не приносит боли или дискомфорта другого рода. Именно поэтому мы называем его экологичным и природным способом физиотерапии. Третья особенность – это высокая эффективность. Как понимать эффективность? Во-первых, после того как человек пройдет даже один сеанс 30-40 минут, он будет чувствовать комфорт во всем теле. Если у него что-то болело, то боль значительно уменьшится. Например, у некоторых людей сзади на шее есть уплотнение, так называемый синдром текстовой шеи. И достаточно 30-40 минут, чтобы заметно его уменьшить. Вот это и есть высокая эффективность. При дискомфорте или болях в суставах, болях в пояснице, через 30-40 минут можно ощутить значительное облегчение. Какое действие оказывает биоэнергомассажер на организм? Давайте ознакомимся. Во-первых, это очищение энергетических каналов. В этом заключается первая функция данного прибора. Очищение каналов, улучшение кровообращения и устранение застоев. Во-вторых, это очищение крови. Он способствует выведению токсинов и патогенных факторов из организма. В китайской медицине принято считать, что человек заболевает, подвергаясь воздействию внешних патогенных факторов, таких как ветер, холод, зной, сырость, сухость, огонь. А если скапливается слишком много внешних патогенных факторов, то появляются симптомы болезни. С помощью биоэнергомассажера можно вывести из организма патогенные факторы. Например, патогенный ветер. В техниках базового курса есть шаг для выведения фактора ветра через точки на руках начиная от подмышек и далее шаг за шагом по точкам. Думаю, многие из вас знакомы с этой техникой. Если нет, то вы всегда можете принять участие в обучении по работе с биоэнергомассажером базового уровня, где вы научитесь обращаться с этим прибором. После сеанса биоэнергорегуляции вы заметите, что даже цвет кожи на спине заметно улучшится. Биоэнергомассажер способствует очищению крови. При повышенном уровне липидов в крови, высоком давлении, повышенной вязкости крови, высоком уровне сахара, повышенном уровне мочевой кислоты, в том числе при ожирении, вы можете с помощью этого оборудования очистить кровь и вывести токсины. В третьих, данный прибор помогает нормализовать баланс и ян внутренних органов. На спине располагается много точек, напрямую связанных с внутренними органами. К примеру, точки шен точка почек, Или точки, точка точки, многие точка селезенки. точки, точка сердца. Все они располагаются у нас точки, на спине. Когда мы воздействуем на эти точки, мы, точки, проводим регуляцию соответствующих. Органов. Если у человека никакого мы можем проводить регуляцию с помощью точки никакого точки печени. При никакого уровне сахара мы можем проводить регуляцию при помощи точки. Перикарда Синьбаушу. Так что с помощью этого прибора можно воздействовать не только на каналы, но и напрямую выполнять регуляцию внутренних органов. Если вы совместно э, совместите биоэнергорегуляцию с приемом другой продукции, например, эликсира 3-драгоценности или эликсира Феникс, то вы достигнете более быстрого и более ощутимого результата. На самом деле у биоэнергомассажера масса функций. Я рассказал о них только лишь с трех аспектов. Улучшение проходимости каналов, введение токсинов и очищение крови и регуляции баланса иньян внутренних органов. Также он помогает укрепить цивикров. Это четвертая функция. После сеанса можно заметить, что даже лицо становится более светлым, голова становится более ясной. Это происходит потому, что мы воздействуем на задний срединный канал и янская ци поднимается вверх голове. До этого мы говорили, что с возрастом янская ци постепенно ослабевает. Появляется холод в руках, пропадает сила. Это проходит из-за уменьшения янской ци. Биоэнергомассажер помогает укрепить а, и поддержать ци и кровь, благодаря воздействию на задний срединный канал и канал мочевого пузыря. Кроме вышеперечисленных функций, э, нужно помнить еще о том, что Теперь мы можем проводить сеанс не только с помощью специальных перчаток, но и с помощью ультразвуковой насадки. Ультразвуковая насадка применяется для косметических процедур на лице, на спине, на животе, даже в ягодичной зоне и на бедрах. Тут уже используется не микроток, а энергия ультразвуковых волн. С помощью такой насадки и специального проводящего геля, кстати, насадка выдает более миллиона колебаний в секунду, под воздействием ультразвука питательные вещества лучше проникают через поры в кожу. Но насадку можно использовать не только для косметических процедур и коррекции фигуры, и можно пользоваться и для ультразвукового массажа головы. На голове находится очень много биологически активных точек, и при заболеваниях сосудов головного мозга, старческой деменции, ухудшении кровоснабжения мозга, бессонницы, мы можем использовать ультразвуковую насадку. Но, конечно, нужно использовать и специальный гель. Вот так он выглядит. Мы можем пользоваться и на лице, и на теле. Также у нас есть и специальное эфирное масло. Оно используется для ультразвукового массажа головы. Это помогает улучшить кровоснабжение головного мозга и уменьшить риск возникновения заболеваний головного мозга. Головного отдела. Но кроме специальных перчаток и ультразвуковой насадки, в данном приборе есть еще специальные накладки. Я покажу их. Вот так они. Выглядят. То есть мы можем выполнить сеанс э, сами себе, а не только другому человеку. Вот эти накладки нужно поместить под ступни, а эти накладываем в любое проблемное место. К примеру, если болит локоть, то на локоть, если болит поясница, то на поясницу. Либо у меня очень большой живот, и я хочу его уменьшить, тогда я наклею на живот. Этот способ подходит, если нам нужно провести регуляцию самому себе. Я могу смотреть телевизор и одновременно проводить такую биоэнергорегуляцию. Неоспоримым преимуществом является то, что я могу проводить сеансы как другим людям, так и самому себе. Кроме того, научиться работать с этим оборудованием очень просто. Даже если у вас нет никаких познаний в китайской медицине, и вы не знакомы с китайским языком, всего за два дня вы можете обводить техниками работы с этим прибором. Естественно, в самом начале мы разбираем сравнительно простые техники, это базовый курс. После того, как вы прошли базовый курс, отработали свои навыки на практике, на своих клиентах, набрались немного практического опыта, вы можете принять участие в продвинутом курсе обучения. Там мы разбираем более широкий спектр специализированных техник. Это, например, регуляция при проблемах поясницы и ног, регуляция при шейного отдела, регуляция при лишнем весе тела и так далее. Все это можно сделать с помощью биоэнергомассажера Фухо. массажер прост в использовании. Им легко научиться пользоваться, он дает отличный эффект. Но, что не менее важно, если мы совмещаем биоэнергорегуляцию с приемом другой продукции ФУХО, это позволяет добиться еще э, лучшего эффекта от регуляции, поскольку с его помощью можно решить проблемы с и кровью, внутренними органами, балансом и Не важно, биоэнергорегуляция помогает улучшить и ускорить усвоение другой оздоровительной продукции. У меня есть много клиентов как в Китае, так и в других странах которые добились значительного улучшения благодаря биоэнергорегуляции. И заслуга в этом принадлежит этому замечательному прибору, биоэнергомассажеру Фухоу. Сегодня среди наших зрителей, возможно, есть люди, уже использующие биоэнергомассажер, возможно, есть люди, ни разу не пользовавшиеся им. Благодаря нашей сегодняшней встрече вы узнали, что он имеет отношение к таким аспектам жизни, как питание, движение, настроение, использование другой здоровительной продукции. С его помощью вы можете подарить здоровье другим людям. Также вы можете делать сеансы самому себе и здоровье себе. Я уверен, что как только вы познакомитесь с этим прибором и начнете пользоваться им, вы однозначно полюбите его. Потому что он поможет вам в кратчайшее время комфортным путем значительно улучшить состояние здоровья. Этот прибор сочетает в себе эффекты иглоукалывания, прижигания, баночного массажа, массажа туина и аньмо, и ножа. Так что, если вы прошли один сеанс биоэнергорегуляции, это то же самое, как если бы вы прошли по одному сеансу всех вышеперечисленных методик физиотерапии китайской медицины. Культура китайской медицины глубокая и многоградная. Я уверен, что она заинтересует многих наших друзей. И начать это увлекательное знакомство с китайской медициной можно с биоэнергопассажира. Несмотря на то, что вы не понимаете китайского языка, благодаря изучению техник биоэнергорегуляции вы можете познакомиться с китайской медициной и лучше понять ее. Вместе с компанией Фуху вы можете не только получить крепкое здоровье, вы также можете овладеть знаниями о культуре поддержания здоровья приобрести навыки, которые помогут вам и вашим близким сохранить и улучшить здоровье.